Добрый день, меня зовут Яна, я прошла курс риэлтор-профессии и бизнес, очень осталась им довольна, все поэтапно выполняю, сделки еще за этот курс я не получила, но у меня есть в работе уже 4 наработки, и я с ними работаю. Вот. Очень мне нравится занятия, которые идет Дарья, потому что после их занятий прям вот реально очень хочется поработать, очень хочется делать все, как надо, все, как э, расписано, идет, с какими-то там помарками, с какими-то там неточностями. Ну, когда Дарья говорила, нам не надо делать все отлично, на троечку пойдет. Но, вот пока, пока я вот думаю, надо к троечке постремиться. Вот, очень довольна курсом Антона он огромный молодец. Никогда не думала, что в своей жизни научусь создавать сайты, но я думаю, он мне этому научил, и я очень этим горжусь. Спасибо огромное за курс. Слушаю все передачи, все YouTube-каналы, просматриваю всю информацию. Очень рада, что нашла такой замечательный обучающий центр. Думаю, что следующие программы, которые Дарья планирует, выставлять и показывать. Я тоже обязательно, обязательно буду участвовать. Очень вас всех люблю. Спасибо. До новых встреч.